Друзья, всем привет! Снова репортаж с крыши дома, там море, здесь стройка, это дом, в котором мы живем. Вы знаете, у нас будут пока репортажи с крыши дома. Скорее всего, еще будет, наверное, не один месяц, не с этого дома, так с другого. Сегодня узнали, что рейсы в Украину будут закрыты до сентября. Надеюсь, что это будет, будут изменения, но посмотрим. Итак, я Надежда Новосельская, психолог-коуч, психотерапевт, и сейчас очередное видео о вопросах кризиса. За более чем 25 лет работы с людьми в психодиагностике, психокоррекции, психотерапии, я давным-давно знаю, что есть только те люди, которым можно, есть те люди, которым можно помогать, это те, которые хотят помочь себе. Это люди с стратегией мышления «А как нужно сделать еще?», а если даже я не хочу, то надо. И сейчас об этом подробнее. Итак, смотрите, мы с вами знаем, что все, любое развитие человека в этом материальном теле идет через боль, через прохождение каких-то определенных дискомфортов. И в этом и называется духовный, духовное развитие. Вот услышьте меня, пожалуйста. Потому что для многих духовное развитие это молитвы. Это кармический менеджмент. Вот то, что люди наслушались, в этом для них духовное развитие. Это духовное развитие само по себе, а человек сам по себе. Вот услышьте, пожалуйста, Бог внутри каждого из нас. Вселенная внутри каждого из нас. Вот что транслируем, то и получаем. Подробнее, на уровне физиологических особенностей. Смотрите, вот вы... Знаете, что, и помните, кто из вас в спортзал ходит, кто из вас занимается собой. Знаете, что если вы качаете мышцу, да, вам нужно каждый день добавлять еще несколько э, качков, чтобы волокно мышечное нарастало. Если вы, вот как я сейчас, вот чуть-чуть набрала, это значит, что я подсела на чуть-чуть на... Э, вот я вижу, что пару килограммчиков я набрала. Я прекрасно понимаю, что нагрузки на пресс у меня были меньше. Я делала растяжки, я обращала внимание на эти мышцы, там, на, на ноги, а эту часть я оставила. При этом я много кушаю фруктов, ну, благо это Египет, слава богу, здесь есть плюсы свои, даже в кризис. А плюс мне еще нравится эта кашка, у них это есть такая рисовая молочная с кокосовыми стружками, там, ну в общем, короче, кофе это такашка даже вечером могу эту кашку сесть чего в принципе делать нельзя я это знаю Ну, я это понимаю я сделала для себя выводы и я с этим буду работать так вот тот-то занимается в зале тот-то занимается йогой тот, кто-то занимается другими упражнениями знаете для того чтобы нарастить тело красивое нужно пахать и если вам уже не хочется вам больно вы через усилие делаете правда и тогда смотришь тело становится лучше или вы бежите, все бегали, кто больше, кто меньше, вам уже кажется, ну все, вот-вот-вот, больше не могу. И тут еще как бы второе дыхание открывается, рывок делаете, и у вас открывается как бы второе дыхание, и вы добегаете до финиша. Есть такое? И это же и есть дискомфорт. Или, допустим, я писала научную работу, одну из научных работ писала, «От влияния стресс-факторов прыжка с парашютом на опорно-двигательный аппарат». Так вот, что интересно – спортсмены, военные парашютисты, вообще все люди, которые прыгали с парашютом. Здесь много исследований, я их тоже нашла. Сама прыгала, и, и ну, немножко я прыгала с парашютом тоже. И тоже исследовала, сидя в вертолете, там пульс измеряла. Ну, тогда это, конечно, отдельная история. Так вот, те люди, которые прыгают определенное количество прыжков, во-первых, у них вырабатывается дополнительный кальцитамин. На ученые обнаружили, что костная ткань у них более плотная и устойчивая. То есть это говорит о том, что организм предусматривает в ответ на стресс, в данном случае, если опорно-двигательный аппарат мы рассматриваем, да, организм предусматривает защитные силы и укрепление того же опорно-двигательного аппарата стресс это когда вы в ответ на стресс у вас нарабатываются защитные функции кстати говоря это касается любого заболевания вируса в том числе о чем сейчас много идет дискуссий Нужно выработать устойчивый иммунитет для этого нужно людям переболеть 50 процентов популяции людей должно переболеть вы это можете погуглить я не вирусолог я просто медик и немножко в этой теме понимаю но есть специалисты узкого профиля так вот Иммунитет, у кого есть, тут легче переживает, у кого нет, тому надо выработать иммунитет. Но в любом случае организм должен быть стрессоустойчивым, чтобы потом по-новому не болеть. Дистресс – это накопленные и нерешенные вопросы. Вот вы что-то терпите, вы кому-то что-то не сказали, вы не закрыли какие-то вопросы с бывшими вашими, с мамой, с папой. Вы что-то носите, у, вас, у людей болит горло. А у людей там частые заболевания, хронические вдых... дыхательных путей. И, кстати, им сегодня тяжелее переносить тоже этот вирус. Да, вы это тоже знаете. У вас незакрытые вопросы, невысказанность кому-то. У вас накапливается желчь, это психосоматика. У вас, например, там, ну, не у вас, у кого там, просто услышите сейчас, Кому-то, может быть, кому-то кто-то знает, о чем я. Там не рождается ребенок, ну не, не беременеют люди, да, вот и у него, и у нее все хорошо. Есть вопросы, которые выше физиологии. То есть есть вещи, которые вы не закрыли, какая-то боль, обида, в ДНК с кем-то, там кто-то там, кому-то там, да, потому что это все причинно-следственные связи. И это психосоматика, которую нужно разруливать. У человека колени болят, давление повышается. Это все психосоматика, ее нужно разруливать, искать причину. Так вот, это на, у нас на уровне дистресса, накопленных каких-то э, элементов, у человека случается болезнь. Поэтому стресс – это здоровое явление. Страх – это суперская эмоция, с помощью которой люди идут на страх, благодарят этот страх и идут дальше и вот любые ситуации в жизни дают нам для даются негативные ситуации даются нам для роста для умения преодолеть найти выходы лучше стать мудрее сильнее и тот человек который спрятался за лекарствами тот человек который спрятался за бедной несчастной овечка я такая бедная несчастная у меня все хорошо или у меня наоборот все плохо мне должны таким людям тяжелее всегда они никогда не поднимаются но ну, они выбирают быть такими но вот этот кризис, который, дискомфорт, который нам дан по жизни для нашего духовного роста, духовного развития, не молитвы, не медитации, они само собой в помощь ваших действий. Если вы действуете, проходите дискомфорт и страхи, и там вы молитесь, вот это называется духовный рост. Потому что ум – это 5%, с другими словами – Просто Проще скажу, сознание ⁇ это 5%, а бессознательное тело ⁇ это 95%. И когда ваше ваш сознание хочет, а ваше бессознательное не пускает, значит, там есть какие-то страхи, убеждения. И именно это управляет вами сегодня. Так вот, человеку даются эти страхи, дискомфорты для того, чтобы он рос духовно. Понимаете? А когда человек прячется, ищет какие-то заменители, прячется за лекарствами, прячется за оправданиями, отмазками. Ему всячески будут подсказки будут идти. Face Mob Table будут, будут часто вас лупить. Так устроен мир, это не я придумала. И вот этот кризис и другие кризисы, они еще больше для того, чтобы люди очнулись и начали думать о себе сами. Чтобы не сидели и не ждали, что им кто-то должен, правительство государства да они должны мы платим налоги понятное дело но вы прекрасно понимаете что есть разные э, государства с разным уровнем развития да они как могут как умеют работают на чек сам за себя в ответе э, поэтому у кого-то есть пенсия человек думает а да, у меня есть пенсия сейчас брить что с происходит были уже 90-е, были уже другие кризисы. И вы знаете, что могут и не платить пенсии, могут не платить зарплаты. И могут, Поэтому о чем это говорит, что пора взять ответственность за себя. Поэтому во всех сферах жизни человек должен развиваться. Он никому ничего не должен, он только себе должен. Осознавать, что происходит. Принимать это. Да, это я, это мое, да. И а что я могу сделать? Как я могу это использовать? И вот любой кризис, любая трудность для того и существует, чтобы вообще качнулся, Потому что это уже биологический отбор. Если ты не взял вовремя ответственность за свою жизнь, себя просто выброси. Вы знаете, что сейчас много вирусологов, вирусологов врачей, эпидемиологов, которые много чего пишут. Пишут, и люди там залипают. И вы знаете, что есть много информации, которая... тех результатов, которые были у людей раньше. Да, это так. Верьте, не верьте. Можете закрыть голову в песок, как страус. Можете спрятаться, думать, переждать. А можете что-то по-другому делать и искать возможности. И вчера я вот провела мастер-класс, который перешел в тренинг пяти, пятичасовой. Там было много проработок. И кому интересно, напишите, интересно. Я вам подарю этот тренинг. Мы будем его продавать деньги. Но вот кто сейчас слушает меня, кому интересно, он назывался так как найти на сайтах знакомств своего мужчину в кризис, какие ошибки мы делаем, почему женщины-служанки, почему они столько делают ошибок, терпят, обижаются. И там очень было много всяких проработок. Были практики, например, практика на соединение с душой. Многие-многие ну, такие были интересные вещи. Кому хочется получить эту запись, напишите, отправим. И сегодня мы решили сделать еще один мастер-класс, для тех женщин, которые в кризис могут прокачать себя как уверенная, гибкая, интересная, сексуальная, умная, тонкая. Потому что в кризис мужчины выживут те, которые сильнейшие. И в кризис мужчина будет искать не какую-нибудь курицу без, без, бездумную, какую-нибудь там только с сисечками или там с деньгами. То есть тут же разные мужчины. Альфонсо ищет с деньгами. Мужчина ищет красивую там со всеми там прибамбасами. А настоящий мужчина ищет себе подругу, мудрую вдохновительную, любимую женщину. И вот такой женщиной нужно стремиться становиться. Это наша с вами задача женщины становиться уверенной, гибкой. Уважать свое пространство, уважать его пространство, уметь выбирать, понимать мотивы его поведения, чтобы для мужчины становиться музой, вдохновительницей, любимой женщиной, сексуальной, доброй, нежной и так далее. И так далее. Поэтому будет сегодня в 15 часов еще один мастер-класс. Скорее всего, мы проведем его в вебинарной комнате, ссылка будет под этим видео. Или же сделаем его на Facebook, еще решаем, как лучше его сделать. В любом случае, э, запишитесь, на, зарегистрируйтесь и получите еще один мастер-класс, э, который вам даст, может быть, какие-то ответы на ваши вопросы. Как на сайтах знакомств э, правильно и грамотно выбирать своего мужчину, использовать кризис, пока мы дома, а при этом становиться женщиной и а не служанкой, уважать себя, уважать его и становиться достойной э, вот этого подарка, жизнь, который нам с вами пришел которую мы получили мы с вами. Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, коуч, была с вами на связи. Регистрация будет под этим видео.